В Европе, Европе надо передать простую вещь, вы получите ядерный удар по территории а это Европы, в феврале. в случае, если вы соберетесь там с какой-нибудь миротворческий контингент НАТО создать, в случае, если вы соберетесь его куда-то там вводить и прочее, прочее, да, это будет ядерная война. А да. это было и сказано французским журналистам. Вы должны это, это понимать. Значит, храбрые поляки от вашей Варшава не останется за полсекунды ничего. Храбрые немцы, так сказать, да. Храбрые эстонцы, храбрые прибалты. Кстати, по поводу храбрых прибалтов. Вот в Калининграде я знаю сейчас большие проблемы на границе. Может быть, актуальным становится вопрос коридора до Калининграда. Коридора, сухопутного коридора до Калининграда. А Но, почему нет? Ну, если же до мне кажется, то мне кажется, то что государства под названием Литва смысла? и государство под названием Польша ведут себя слишком нагло. Слишком нагло. И не понимают еще, так сказать, да, что вот на, на самом деле с ними можно разобраться быстрее, чем с Украиной. А Потому же, что вопрос коридора ⁇ это вопрос локальной военной операции, и это гораздо проще, чем все то, что мы сейчас затели на Украину.